Пришлось покинуть свой дом попрощаться с родными местами, и с людьми, что своими слезами омывали пироны. сердце болит и стонет Я не знаю, приживусь ли Край чужой он страшит и манит А мне бы домой увидеться с мамой Повидаться с родными Выпить чай Рассказать о том, как скучаю Что так много деревьев весной расцветает И что о своих я не забыл. Стозы катятся вниз, раздражая глаза. Как же здорово все же, что мы еще живы. Мне бы маму и папу отнять и тогда. Мы все чуточку станем счастливее. Мое сердце болит и стонет. Я не знаю, преживу ли чужой он страшит и манит А мне бы домой Увидеться с мамой Увидеться с папой Со всеми родными Выпить чай Рассказать о том, как скучаю И что о своих я Не забываю И что о своих я Не не забываю Не забываю